Доброе утро! Доброе утро! И папа хочет выходить И да, И чтоб его закусали кабаники! Мне кажется, у нас палатки градусов 28. И э, потрогать Просто мои. Потрогать волосы. Потрогайте волосы. Побежали надеюсь, что сейчас там пекло, и мы пойдем купаться все, дружно. Выбегай! Я вижу много солнца и надеюсь на заряженную портативку. Надо срочно брать вторую и заряжать вторую портативку. И заряжать сегодня компьютер на полностью И аккумуляторы от камеры. Мама, я в только в трусах. Иди, Иди в трусах. Да Давай. и зачем ты кроссовки одеваешь? На улице жара. Иди туда. А <discussion> О, я вижу. Я вижу. <с aug Sahaja> не Ну и так уж и жарко. Ну сейчас, погоди, ты видишь? Палатки вообще <смех> жарче. Но, но солнышко хреначит прямо вот сюда. Беги босиком. Смотрим. Кайфа. Держи. Кайфа. Иди басиком. Солнце-то. Облаков почти нету. Красота. Я тому, что Прекрасно. Сейчас намажем плечики тебе, чтобы Ха -ха -ха. ты не сгорел. Вторая палка уже В жаль. смысле? В смысле? Почему? Почему вторая палка? Да, Может, было, были. А что за фигня-то? <свят> Максиуха довольный, что можно сам утра купаться. Наконец-то только на пятый день нашего отдыха. Здесь мы дождались солнышко. <свят> Три ракушки, надо ой, ходить ой, осторожно. Ой, Очень ой, сильно ой. опять убыла вода, потому что вчера она была вот до сюда. сейчас аж вот, до куда можно, блин, дойти ногами. И, кстати, подписчики, мама полезла ногу себе. Ну, ничего страшного. Сразу с тобой а. взяли шампунь, помоем головы, чтобы быть красивым. Я, кстати, тоже буду мыть да? да? Потому что весь вспотел. И, кстати, мама, ломается ты первый, ты главный, ты вентилятор. Ты Сам, главный. Ты вентилятор. Сам ты вентилятор. Что? Сам ты вентилятор. Вентилятор главный. Что, ты будешь купаться, или мы так дойдем до другого берега? Да, пошли до другого берега. Я буду купаться, но пошли дальше. Идем. Кстати, ты Панамка у нас с моря. Да, кстати. Почему? Это мы тебе купили специально. Ну, тогда просто перепутал, либо забыл. И, мам, посмотри, сколько там уже минут идет. Так. А это наш голубенький лагерь со стороны. Там папа с голой бизией. Папа переодевается. Папа пришел. Довольный, я смотрю. Да потому что ты весь такой, этот... Там явно, Кис, вон там, где кусты, там уже глубоко. Если ты очень хочешь поплавать, я тоже хочу поплавать. А? Мам, давай дойдем до того успеха. Не будем. Почему? Давай купайся уже. Да я пытаюсь съесть. Холодно. Я скупнулся, улыбнулся, проснулся. Сейчас пока Александра Владимировна с Максимом Алексеевичем палают, купаются, балахтаются, охлаждаются, я пойду сделаю чаю. Бассейн, надеюсь, нагреется. нагреется. Завтра по-любому нагреется. Завтра там 28 градусов. Картативочка работает. Это хорошо. Короче, чай, кофе делать всем. Все, ждем. Какой прекрасный утро. Папа нам делает чай. Горячий чай в 25 градусов на улице. Mm -hmm. Максим прыгает в бассейне, в налили 10 миллиметров, но налили. Ну, он, конечно, и в глубже, чем здесь, не доходит. Но вот сейчас мы чай попьем, отпираем Максиху, Максюху чай пить и будем дальше ему наливать. Да, mm -hmm. Чтобы сами сюда запрыгнуть и тут тусить. Вот. Mm -hmm. Так, что сегодня интересное, я не знаю. Будет сегодня мяско. Подписчики, yes. напишите, напишите, как дела, это новый кодирак. <свят> делай деньги, делай деньги, делай деньги. Ну и хорошо, что не помнишь. Короче, солнечная батарея висит, и мы отдыхаем. Мама, я что уже мокрый. Надо ли его? Ложись на пузо. О, не боись это? Да это ты, ты не лёг, обманщица. Нет, я лёг. Руки убирай. <смех> Убрал. Убрал. <Врушка. смех> <смех> <смех> ну что, тебе надо? Да. <смех> Все, не игрушку, а мы садимся пить чай. Мы тут развлекаемся. Налили почти целый бассейн. Сашка десяточку таскает, я вот эту восемнадцаточку чуть-чуть его подкачать и будет вообще красотуля завтра надеюсь тут будет кипятял мы минут за 20 за 30 минут какую-то 30 минут прошло ну, да. сейчас подкачаю а максим загорает да максим загорает так и погода классная мы так хотели да, вообще доливаем докачиваем и вообще красотуля и прыгаем все должны туда потом <laughs> да. ему лапку здесь доливаться здесь неудобно я пробовал ну давай. Взрывой. Ты стоишь? На коленях. Обалдеть, папа. Это вообще что-то с чем-то. Шикарно. Вода только желтая в реке, к сожалению, но... Какие колодцы. А это, кстати, недавний новый. Нерф-шар. Это вообще водный нерф, Далеко. Молодец, Далеко. Говорю, вообще ничего. прикольно. Ну, попробуй вот это вот такое. А, вот. я пускала а, мне нравилось а, пускала. Да, теперь ноги полоскать в таз заходи да смысла нет такой он, он полощет ноги потом обратно вылазит и опять нет пришел. наоборот и сразу сюда надо приносить ну, в таз залази Гидра. ноги там сполосни ему тебе холодно нет. <связь> <связь> <связь> да слепень дурацкий звери, <связь> Прыгай, падай. Ну да, глубина для него тут Да, мам, холодно. Не могу опусить. Да, выходи, пошли греться. Не надо, я еще не, не это. Надо сейчас умыться. Да, и гормону помыть. Сами вот, я... в воду греться. Да, давай. Мама! Да смотри, вот он сидит, лед. Нормально. Я тут даже я проплыть могу. <смех> <смех> <смех> Что-то киса у нас мучается, с огнем у него не получается. Я его намазала, ну, а то накидана, сгорит и обгорит. А Максюхи я надула круг. И Максим первый раз в жизни пытается освоить вот это вот. А Катайся как хочешь а, Сейчас почему? он пару раз нет просто окунется и посмотрим, чем он будет делать Ну Матюхи весело Он сам накопил на этот бассейн Ну как сам, мы их, давали, но он копил. <laughs> вот, кстати, если что, кому нравится это индекс, он на 1200 литров Мама, кстати, э, а почему мне так нельзя греться? Катайся как хочешь а греть. И греть, как хочешь вот, вот это на 1200, у нас еще есть кругленький на 300 литров, и есть литров на 100, но мы возим это. <режит> В речке все равно так не побалуешься, опять же, ракушки, он на большую глубину боится, опять же, одного его не оставишь, это надо с ним стоять где-то вот там вот. А тут запустил, полчаса помучились, воды налили, и Максюха вот червяк бешеный. А мы занимаемся своими делами. Сейчас попытаемся погреть воду, помыть головы, умыться и будем прибираться. А то у нас как-то немножечко везде грязненький. Подписчики, я вас люблю, погнали. Червяк ты маленький. Прошло полтора часа, ничего не поменялось. Мы сидели, загорали, отдыхали. Максюха купался. И сейчас я даю мадежки а пойду купаться. Дель, да и Гель для душа и я мочалку. Да я и заму пойду купаться еще. Такой он балдежный сидит. Вот, так что мы заграем, отдыхаем и наконец-то созрели покупаться. Сколько вообще времени? Страх. Так, надо найти гель для душа. И мочалку. Чупонник. Это Бабнаташ подарила. бабнатафа подарила. Сегодня будет шафлы. Сейчас Всё, так... Я доела Давай. Так что сейчас мы помоемся, убираемся. И, наверное, разложим, я помою посудку, разложим по тарелочку. Мы будем подъедать все наши остатки, да, которые у нас есть. Нам так нравится такая классная погода. Сидим, сейчас обсуждаем, думаем, мечтаем о возвращении монетизации и от отвезения Максухи на море. Да, папа? Очень хочется. Ему в следующем году уже будет 6 годиков, и уже можно. Уже будет не такая приставучка-вонючка, и его можно отвести и взять с собой. Ой, секс какой! Вообще! Пресс, пресс, напряги, пресс! Еще солнышко, и сейчас все вот это вот... У нас здесь есть болото наше местное И тут такая горячая вода Это вообще что-то с чем-то Ой, провалилась Это, кстати, причина, почему мы оттуда ушли С того места, потому что там вот Заход в воду вот такой Как раз И купаться неудобно А еще мы сегодня Мы страны такие прикольные Голубенькие со всех сторон мы сегодня еще не проверяли чаяц. Папа, я тебе нужна в помощи. Я могу чай показать. В каждой части. Все люди, те люди, которые будут смотреть все части подряд, а это большая редкость, потому что в большинстве случаев даже судим по морю, судим по палаткам. Одну часть смотрит там одна часть, и из них процентов пять смотрит другую часть. Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Стой! Конечно. Да, вот. А Хорошо. И всегда, то есть, типа, если одну часть смотрит там 5000 человек, кто следующие 5000 посмотрели, следующую часть это вообще другие люди. Поэтому в каждой части рассказываем, показываем, ну, какие-то интересные моменты, которые повторяются. Э -э, Вынимляем, вынюмляем. Можем назвать. Чего вообще сказала? Не понял. Пошли. Так что вот. Так что чайки у нас будут в каждой части. Это такая... Редкость, это мне так кажется, что просто любой обычный человек куда-то поехать и найти такую дикость, это прям не везде такое есть. Утки, утки, утки, утки, Максим! Утки. Раз, два, три, четыре, утки. пять, семь уток. Люди, просто утя-то, блин, здесь капец, а мы с другой стороны живем. Давай лапу, пошли искать яйца и птенцов. Да. Ай, все, раскрычались сразу. Причем мы ходим здесь минут пять, и больше 50% чаек уже сразу садится и перестает нервничать, когда видишь, что тут никто ничего не лазит, не забирает. И нормально. Главное смотреть под ноги, потому что везде лежат яйца и птенцы. И, кстати, они на нас постоянно орут, когда мы приходим. Да? Так, здесь птенцов нет. Вон бежит один. В кстати, вот как выглядит яйца, просто оно уже лопнувшее, из него кто-то вылупился. Вот так выглядят скорлупки от э, чаек. Есть какие-то побольше, есть какие-то поменьше чайки. И от этого зависит уже птенцы их. Давай покажу. Вон, смотри, прям один такой пухленький, толстенький, бежит. Ой, меня кусают. Иди, пойдем, покажу очень красивую расцветку у него. Пойдем. Вон, смотри, какой красивый. А, видишь? Ты хотел на их мольку посмотреть? Смотри, какой... Нет. Такие классные, красивые. Папа уж сделает так, чтобы вообще все видно. Очень красивые. А они похожи на крота. На крота похожи? Такие классные, классные. И Пойдем дальше прогуляемся. И вот такая вот у нас экскурсия. Здесь вот лишь вообще яйца огроменное. Но не знаю, вот там маленькие. Здесь еще Мама, смотри, наши капки Вчера поставили. мы, да, ходили. Все, а Сейчас что-нибудь еще найдем. Вот здесь вот это вот гнездо, свитое в нем три яйца. Я вижу, что к нему прилетают, греют. Аккуратно дом но из него чет никто не вылупляется. Хотя к ним прилетают каждый день. Правжу, что здесь чайка сидит. Причем покажем. в каждом гнездышке практически по 2-3 по яйца. Редко где одно лежит. Четыре я вообще нигде не видела. Так что вот такая. А вот я Мам, Сюда мы вообще редко ходим Да, здесь туда. болото, здесь утки, лягушки Максюх такой красненький, такой загореленький Я его мажу каждый час, наверное Мам, я покручусь Да, плечи красные, моська красная Может постоянно, но что-то не очень сильно Помогает, второй хотя все с FPF 50 Подписчики второй мамы у вас Уже мне масок. Третий я тебе уже мазала а, да. Ой, так Третий. что сейчас, пока папа там докупывается Мы идем Максюху мажем и буду мыться я да. Мы сегодня решили прям вот все, то есть мочалки, гели для душа, вот это все и нам А, да, и, и мы вас не обманываем никогда. Пойдем. Так то вот. Водная процедура практически пройдена. Сейчас еще осталось нам с Максюхой начистить зубы. Мы намытые, на вкусно пахлощие. Я, Я хочу, mm -hmm. Приятно. Весь помылся, Весь помылся. зикался. Мы сидим, отдыхаем, загораем. Надеюсь, мы хоть чуть-чуть загорим. Мать! Я Максиму наду. вот такую штуку. Надо вот такую пап... штуку. Че? Вода теплая, да, Максим? А только мне... вот этих. Вот Мама, этих штук, да, у меня... обои, наду. У меня Надувашь их надули. Да. Тебе нравится вот этот, как его? Матрас. Да. Да, покушай. Сейчас будем готовить покушать. Че? Хочешь яичную? яичницу? Яичницу будешь? Хочу, все надо ну, яичницу будешь? Если мы съедим яичницу, мы не доедим остатки, а остатки будут портиться. Что? Покупаешь? Тебе нравится? Да, и посмотри пап, как я хочу подписчикам показать Я трогаю Подписчикам хочешь показать? Эээ... Давай, покажу. Сажусь И... И так... ляк Ляг на него, ляк. Тсс Да что такое? О, лёд! Круто? Да в очередной раз убеждаешь, что не зря это был большой бассейн. Ты, конечно, не сильно покатаешься на матрасе. Можем круг. Сейчас будем его уже переодевать в комбинезон для плавания, чтобы он не сгорел. Отдыхаем дальше. И последний минут 10. Офигеть какая есть. Да. Теплее намного. Ты насикал сюда? Нет, я Папа, Офигеть, я... вода теплая. Папа, когда я, я сикал, только мутак. Молодец. <реклама> вот ради таких целей можно вести бассейн. У нас его, чтобы надуть и где-то полностью налить, ну, то есть с расстоянием от бассейна до, вот оттуда мы его наливали, ушло минут, ну, час. Минут 30 мы его наливали и час вот, -вот с учетом того, что его надо надуть. Дай мне мы за все это время наснимали всего лишь на 6 часов материал. Все, Офигенный, кстати, нерф. Покажи Марку Нюрфа. Вы ну, стойте. Стой. По-моему, по скидке мы взяли за 500 рублей. Смотри, смотри, смотри, сейчас дождь пойдет. <свят> Дурашки. А я пошла потихоньку убираться. Уже здесь я подмели, переставили <свят> все, что нам нужно заряжать от солнечной батареи. Я пошла убираться вот туда. Сейчас разложу все вещи, умету песочек, разберу то, что высохло, и уйдем на кухню. Кстати, очень классная подстилка, она большая, она, по-моему, 2 на 1,5 метра, дурашки, а? Если не ошибаюсь, на 2 на 1,5 метра, продается на Алиэкспрессе, кому надо, обязательно оставим ссылку. Что прикольного, она такой же ткани, как палатка, ну, я так уж, образно. И она не промокает, весь песок, который на ней остается, можно просто смести. Я вот сейчас прошлась просто так вот смела весь песок. И вообще очень классная штука, очень большая, вместительная, втроем как нифиг делать поместить. И лучше, чем какое-нибудь махровое полотенце, либо подсилка, в которой себя наберет песок. И это надо будет вытряхивать. Все, пошла я подметать. Он уже половину сделала. А у Сашки всего плыла а у Сашки все уплыло. Мам, мам, ты ч? Офигеть, обмельчало прям. Вообще, мы вчера ели... Вот, вот этого, вот этого так... всего не было. Ну, просто я Мы ни разу не показывали, как мы моем посуду. Как ты моешь посуду? Ну, все, что можно отмыть средства, я мою средства. Если за средства мне получается. это количество, которое у нас накопилось за вчерашний вечер, и сегодняшний утро я делала так. Да? Ну вот, допустим, вилку мы найдем. Натягачила песком. Такаю. Так вот сейчас все намою. Пойду полоскать, где поглубже. Мы поняли, что да, старый дедовский метод очистки от жира. Песком это самое классное. Ну, я вот так вот все намываю. И потом тащу на глубину мыть. И тащу лешечку, чтобы она все уже здесь, здесь бесполезно намывать чтобы типа ой сполоснуть не получится самое проблематичное для меня это чистить терку от чеснока чеснок и это настолько uh -huh. мерзко Судяй. и его думать нереально. я иногда терку мою минут 10 наверное к нам уже точно приедут в гости послезавтра да нам спросили что привезти а начинали нам надо составить список Потому, что нам надо. О, давай. Вот это самый классное вообще. Стой, да, покажу, покажу, покажу. Да ты сильно закопался. Ты ее как-то изогнул. Давай, жру. <свят> жру. С другой страх. Вот, жирная тарелка. Аж посудомойка даже не нужна. <свят> Все, конечно, оно с песком потом естся, yes. но по-другому здесь все равно промыть никак, это сколько надо хозяйственной воды с домом привезти, чтобы начаться намыть, я не знаю, но мыть быстро, типа, я не сижу тут по 20 минут, чтобы отмыть что-то жирное. Как баба устроена, я не понимаю. Максим, мне кажется, надо вылезть и погреться. Да, да, Ты очень долго купаешься уже. Давай, влазь. Чего? Меня не опрыский только. Иди, влазь, погрейся. Да. Да. Нет, Нету. Да, надо. Но я же когда пойду кушать, буду Нет, давай, влазь, погрейся и потом покушаешь, и, может быть, потом еще успеешь сегодня покупаться. Да, да, да, надо. Влазь. Поиграем мяч? Да, давай. Еду. Давай, пойдем играть только вон туда, вот, вот Сонтик. А я сейчас покажу, что там папа делает. Мы решили подкушать все наши остатки. Мама. И папа тут нам делает светский стол из сосисок и у вас. Мама, а давай будем какие-то хорошие и вкусные. Срок. Давай. Все, мы тогда идем играть съедобные съедобные. А я тут красивых ракушек домой собирала. Папа будет говниться на меня. Сколько там осталось, а ты никого не кормишь? Это еще под этим еще же есть. Максим, может и так оставить, а нам-то точно наваливает. Ну куда, куда, куда? Мама, Максим, не будет. Ты сошь, сошь. Дальше играть. Так да как усить? Сейчас по будем играть и купаться а -а -а. вместе. В бассейн, все втроем полезем. Да! Пррр. Все, хватит. Обманщица столько не съест, Максим. А Максим может покупать тебе. Все, сейчас покушаем. И будем играть и купаться вместе, беситься в бассейне, да? Ой, загорим мы сегодня. Загорим. Красавчик. Все, мы поели, попили. Сашка кофе допила? Чай? Ага, чай, конечно. А. Там как вода? Че? Как вода? Такая теплая. Это что? Это такая грязная, такая-то песочная. Ну, Я так не хочу морозиться, мне так согрелось. Там же не смотришь. Там тепло. Ай! Ай! куда сразу Говори, Папа, Папа, ты сказал, что в брызги поиграем. Подожди. А -а -а. Надо быстро. Мама, под... она она теплая. Ну, когда поиграл, она когда только пришел солнышко. Не <звук> нет, нет. надо, не надо. Ты, ты заляпывала из босинца им крема. Ротик. <звук> Во. Теплая? <звук> Баба сеяла горох и сказала деду ох. Лягушка. О, кайфово! Сейчас теперь я вытащишь отсюда. <связываю> все, мне все равно. Теперь, теперь <связываю> мне все равно. Все сидим, балдеем, лежим. Папа, помнишь, что ты обещал? Что? Брызгалки. Ой, солнце ты ушло как не вовремя. Это что, да? это не нога? Нет. Под... А, я кого нашел там? <связываю> Пап. <связываю> <связываю> <связываю> Папа, ты мне обещал? Брызг! Зуги! Брызги! Ты мне а обещал. Смотри какие тайки. прям тут а это у нас целый кинотеатр. Да. А я говорила, что нужен большой бассейн? Я об а этом буду сквари, говорить. Смотри, как далеко. А я говорила, говорила. А то купили бы вот такой, молимся. Папа такой и хотел. Маму говорила, что погомнился. Смотри, а... что будет, да? А просто вы не а? думали, что я сам... Королевы! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! Супер! сколько раз хлебану уже? меня? <свот> на корчу налетает два, чья тыщет. Не <свот> знаю, надеюсь, я успею. Там к острову подплыли на сапах, и все чайки улетели вверх. Я хотела поснимать, там явно-явно красиво. А еще мы слышали голоса с той стороны, нам показалось, что там кто-то есть. И хотелось проверить, посмотреть. Что там кто там? Что здесь вообще происходит? Ой, чаек спока. Красота! Надеюсь, на камеры это будет также красиво. Вон, да, они насапов тут пыли туда. Алеша говорит по звукам, тоже как будто здесь кто-то есть с этой стороны. Но никого нету. Красотища! Чаек согнали всех, хабалдеть! Круто. Птенцы он бегает. Все их чаек разогнали, а, застранцы. А мы все так же сидим, загораем, купаемся, балуемся. Макрюха говница. я его еле, еле достала через полчаса купания из воды, чтобы он обсох. Он такой, я хочу еще купаться. Они разогнали всех чаек. Я засняла. Папуськин! Красотуськин! Никого там нету! Мама! Да, а у нас, кстати, здесь еще камыши растут. Но они какие-то такие. Либо слишком молоденькие, либо уже все. Мне кажется, молоденькие, потому что он еще зеленый. Я раньше прям такие коричневые, толстые видела. А сейчас таких нигде нету. Либо еще рано. Не знаю. А еще опять была вода. Я сегодня с утра показывала. То, что даже вот здесь туда куда мы ходим купаться здесь хоть как-то еще вода вот тут вот была вчера то есть она была вот здесь с утра вот здесь был проем еще такой с водой сегодня от этого проемчика осталась вот это вот лужица и уже можно дойти до сюда и нас прям с этого островочка очень классно нас видно вот. надеюсь что завтра еще уйдет и можно будет дойти куда-нибудь вот сюда и вытащить классно вот. круто красиво Вот. Нам еще здесь быть 5 денечков. И все следующие 5 денежков теплее, чем все сегодняшние. Сегодня было 25, дальше обещают 27, 28. И в последний день уезда будет, в среду будет 30, а в четверг день уезда будет 31. Вот. Такие заморенные солнышко. он спит. Смотри на него. Мы с Максимом играли, я бы закапывала А кто-то говнится. Что у вас такое случилось? Майка в попу засучилась Купаться? Да. Купаться? Не надо да. Не надо Чего ты меня прикапываешь? А сейчас у нас будет очень-очень важная миссия Какая, папа? Костер, сходить в холодильник Нет, еще интереснее <свистит> У нас сейчас заряжается телефон и мы садимся писать список бабушке. Ой, там водицы, так она отсюда отсвечивала красиво. А вблизи подходит, что она такая грязная. -да. Короче, где-то минут сорок назад было 13%. 20 минут назад. Да, не два, Я уже сижу, здесь 20. Вот, как раз таки 20. Короче, он заряжается уже часа два-два с половиной. Надо посмотреть, сколько он за эти 2,5 часа зарядился. Мы на нем смотрим мультики вечерами. Вот два половиной часа на нем 18%. Это очень мало. Нам вчера 27 хватило. Насколько? Насколько? Сейчас 18. Насколько нам вчера 27 хватило? Процентов. Но! А где, куда я сигарету делаю? Только что с ней ходила? Во. Не на полтора, мультик идет 2 часа, мы уже посмотрели начало минут 15, и мы не досмотрели сейчас полчаса. То есть 27% нам хватило на где-то активного прям час 10 просмотра. И сегодня в идеале бы зарядить его процентов на 50, на нем пока только 18. А здесь заряжается Лешкин телефон, его поставили вообще-вообще недавно, потому что на нем было 8%, непонятно сколько сейчас. И заряжается вторая палка на портативке. И говнюшечный Максим. Вот у меня есть. Вот такой у меня жизнерадостный, любимый сын. Этой солнечной батареи ничего нельзя заряжать, кроме портативок. Но мы заряжаем. Сейчас 16. И, она не... и он не заряжается, по-моему. Значок должен быть, да, молния? А он без молнии. Мне что он не заряжается. Mm -hmm. Но батарейка-то заряжает, все нормально. Так что он говно, провод. Вот. Короче, напрямую он заряжает намного быстрее, нежели заряжает портативки. Отойди, солнышко. И тут же валяются фонарики. Папа, танец попой. Отдыхаем дальше, ждем зарядки телефона процентов на 30 и будем составлять список и звонить бабушке. Сосисочка подзамерзла. Уговорил нас на... Короче, Максюха подзамерз, сейчас одевается и уговорил он так и быть нас на телефон. Сейчас получается, как говорится, телефон писит, потом к нам вернется. А мы сейчас как раз начнем все подготавливать к вечеру. Я тебе скажу. Начнем здесь все подготавливать, убирать и готовиться к вечеру и к шашлыку. Папуля прям в деле Штаны угвоздали вы, конечно, за эти дни Максим Алексеевич а сейчас папа прям кинет тебя в палатку Папа у нас герой просто Лети Телефон знаешь, где у тебя? Разберешься сам дальше Смотри Вроде трусы нормальные, да? Берешь, а тут песок просто прям вот сыпется. Пойдем проверим портативки. Посидим 10 минут и будем делать дела. Да? Блин, там тучка как раз. Я все равно что-то выработаю. Да ну зачем? Мне так нравится, когда камера. А мне нравится, как это выглядит. Мы бабусе вот такой список заказали. Да. Она звонит так как тушенки привезти. Я говорю, на кой? Я говорю, Леш, будешь тушенку? Он такой, зачем? Я еще раз, я зачем тушенку? Ну, макарон с тушенкой сделаем. Я говорю, Леш, ты будешь макароны с тушенкой? Ты будешь? нет. Я не буду картошки привезти, пюре сварим. Но ну, не пюре, говорят, целую сварим. Я говорю, что есть быть. Ну, все за раз возьмем, сидим. Говорю, мы не, не, не едим здесь. Хочу а что вы едите? Говорю, ну, мясо целыми днями. Ну, понятно, короче. Вот, я позвонила, сейчас крыла картошку, пюре. Максиму привезите, ну, типа на раз. Вот, так хорошо сварим. Вот он, без горячей еды, без супа. Там страдает у вас ребенок. Я говорю, обстрадался без супа, конечно. Uh -huh. Ты, даже пельмени, я говорю, не переживай, пельмени замороженные лежат. Они по дням, по расписанию будут. Кстати, пельмени папа нам будет пельмешки жарить на мангале. Вообще никогда такого нигде не видел. Не знаю, получится ли. Но папа нам будет жарить на костре пельмени. Да, надо будет вкусно. Хочу до человека прогуляться. Давай прогуляемся. Туда прямо, где болот. С босиком. У нас ребенок он там. А мы вам сейчас скажем? Ну пойдем. И гораздо вот отсюда, когда мы наверное, с тобой нам ни разу не везло на улице. Вон смотри, Синчик бежит. Вон раз-два. Угу. Да. Круто, пойдем сюда. Их, вон я везу как много, смотри. Я хочу до туда дойти, чтобы вон туда прям. Дядь. Там взрослые. Ну, смотри, как красиво. Я говорю, я каждый раз прихожу и надеюсь, что на камере это будет так же классно, как этот живой вот этот вот выглядит. Да? Угу. Ай. Оптиничка. Птенчик. Да. Прям большой. Да. Ты так идет смело, а не смотришь, вот он... Не надо кить так близко. Это... А там прям вопаляется, а видишь. А давай эту камеру оставим. Ну прям. Это что это такое? Это рак. Прикинь, рак засохший. Выловили, где-то рака выловили. Чайки, чай, офигеть. Побежали, побежали. Ту -ту ту -ту -ту. Он прям крылья сейчас расправил такой огрызки свои. Ты посмотри, как классно. Прям кружат над нами. Ну, здесь вот видишь, здесь вообще яиц нет. Вообще. Потому что здесь вода была. Вы туда боитесь? Здесь а сыра больно. Да ладно, это не так страшно, Подготовка к походу в холодильник. А на меня? А тебя. А тебя? Он уже начинает. А меня? А меня? А меня? Какой катер странный или что это такое? Посмотри. Посмотри. Быстрее, что это такое плывет? Что то, поворачивайся. Ай, как холодно! Путь. Да. Погнали. Мне нравится вот этот вот еще островочек такой сюда, заход классный. Красиво. Да, ты туда на полгода идешь, Так, нам что надо забрать мясо, помидоры, огурцы? Да. Давай твои ставки, бутылки заморожены? Да. Папа такой прям как дикий идет где-то вообще непонятно где. Фу, фу. Да блин, фу. Я хотела показать заход в воду, почему мы ушли? Покажешь? Нет. Мне показывать? Фу. Давай я покажу, на. Ну, то есть, давай со стороны просто покажи, как все красиво, Не показываем, как красиво. Ну, смотри, там даже волнами, это типа прям песочек. Типа песочек. Это, это только начало. Да, пошли смотри. у меня ну, уже смотри, начинает лезть. Смотри, это лесть. только начало, как если все такое. Как же хочется покупаться нам сюда, выходим ты в говне. Вот в таком. Поэтому мы отсюда ушли. Вот. Бежали. Ты что, прям бежать будешь? Да. Это мы тут делали полянку для загорания. Здесь у нас был туалет, здесь у нас был э, костер, тут был мангал. Здесь висел умывальник, вот тут вот где-то на ветках. Сейчас здесь стоял бассейн, здесь была кухня, а здесь была палатка. Здесь Максюхина зона тоже была. А вот тут наш холодильник. Мы до сих пор не перекопали, потому что здесь ну, просто прохладнее, и нам его лень туда тащить. Наш холодос. Что там? Что там, что там, Уже. Я надеюсь, что бутылки все замороженные. Раз в три, в четыре дня. То есть через четыре дня мы сменили нашу поселитровку, не до конца размороженную изо льда, на три или четыре двухлитровые замороженные бутылки. Комаров тут пец. Комаров, да. Там лед. Лед, прекрасно. Мы забираем сейчас с тобой мясо. Сосиски. А там еще сосиски, сосиски нам не надо. Забираем мясо. Забираем помидоры и огурцы. Или огурцов тут нет? Или у нас там есть огурцы? Майонез, колбаса, сосиски, сыр, карпачо. А что, у нас огурцов вообще больше нет? Блин. Ну, значит, нам завтра надо, чтобы дед нам привез две пачки грибов и пачку огурцов. Ну, ладно, сегодня значит, будем без огурцов. Вот так вот местные жители ходят в магазин. Помнишь, откуда эта фраза? Откуда? Гадим, держи. Ай, Я так не могу не снимать, не ни махать, ничего. А пакет ты зачем убрал? А я его вовнутрь заворачиваю. Вот так вот в нашем мы все изобрели. Все. Да, рай. Мясо ли дышка? Папа руки отваливаются. Папа, быстрее. Руки отваливаются, тяжело. Спасибо. О, забирай. Сурец. Так что завтра, значит, мы будем есть огурцы. А завтра у нас на обед будет чего? Будет яичница с сосисками. Да. И там остальное, что привезет дед. Я уже не помню, что мы на самом деле прятали. Но потому что мы дома... Сидели, распределяли, что в какой день мы будем кушать, рассовали все по пакетам и заморозили в деревне. Деревня где-то там. Вот Идет приезжать на катере и привозит нам еду. Вот. Не, не зря мы съехали. Не, не зря мы съехали. Мы каждый раз, как возвращаемся, каждый раз приходим к этой мысли, что не зря мы съехали. Так что все, сейчас мы потихоньку освобождаем, все убираем, готовимся к вечеру и будем мариновать мяско и собираться кушать, готовить. Пойдем проверим Максюку. Как поживает мой сынок? Чего такое? Ну, чуть-чуть пригорелся. Пригрелся? Немножко. Вот стою, вот Мы вечером будем смотреть мультики длинные? Да. Хорошо. Папа, сколько а -а -а. там? 27. семь. много. На дольше сегодня хватит. Пам, стой. Я два мультика посмотрю, кстати. Ну, если не уснешь, да. Не усну. Нет, ну пять час посидим. Просто выдохнем. -то. Без Максюхи, без того, что тебе надо дергаться, зачем-то следить, смотреть. И будем готовиться. Пошла проверить солнечную батарею. На самом деле у нас полдня проходит в том, что мы, блин, заряжается, не заряжается. И вот так вот бегаем к ней и смотрим, что у нас там как. И когда телефон заряжается, я подбегаю и отвечаю на ваш комментарий. Бы 14. 14. Да, 14. Потому что он отста... было 16. Это я еще поболтала, походила. Так что нормально. прототитка бы вот зарядилась. А там все заряжается вторая палка. Но мы, скорее всего, на ночь вывесим. Да. Да. Батарейку. Будем надеяться на то, что она зарядится целая. Да, блин, сходили прям, сразу. Меня вообще никто не укусил. просто очень сладкий. Потому что эти хорошо набрели. Так, сегодня у нас опять шашлык. Сейчас делать надо опять маринад. Все Заново. Стоем. И подбоску, которую мы забыли успешно. Бляха, муха, все неудобно. Так, доска. Сходили мы в холодильник, кто не видел. Вот, пожалуйста, мясо достали. Э, помидоры и вот сыр, копченый. очень вкусный. Колбасный. половину острова. Давай, давай. Сашка принесла портативку. И ту половину острова пока там есть. Солнце. Так. Емкость для мяса. Само, собственно, мясо замороженное. Ну, такое. Ну да, замороженное. Он у нас лежит сутки, примерно. Какая-то мраморная говядина у нас получается. Ну, прям прожилки такие. Ладно, режем. Маленькие кусочки будут. себе оно замороженное. Не, в этот раз будет мясо очень вкусное, потому что оно прям вся в прожилках, жирных. Села, а, аккумулятор, быстро сбегала, поменял на другой. Не знаю, насколько нам сегодня хватит, на этой вот 63%, на другом аккумуляторе не знаю сколько. Солнышко уже, наверное, сегодня явно не предвидится. Телефон тоже практически разряженный. Бегу. Быстрее обратно показываю, что там Леша. <laughs> и как он маринует. Солнышко больше не предвидится. Там ничего не заряжается. И как только солнышко выйдет, нужно бежать обратно и переключить провод от телефона. Вот. Не знаю, в какой момент камера остановилась. Mm. Короче, мы сюда на всякий случай запихали мясо. Мясо, лук, чесночный перец. Ага. Сейчас соль для шашлыка приправа для мяса. Здесь кому надо, читать, и сухую аджику. Папа сейчас все это будет перемусякивать, а я хотела спасать стрекозу. Она от нас бежать не может уже больше часа. Мне жалко. Садись, дурочка. Ты где? Где она? Я ее только занесла. Так, пошли спасать стрекозу. Я пошел. Да мясо показу какая красота а запахи пахнет. вообще так берем спасаемся казу далубенькая под нашу палатку садись садись дурочка садись садись садись вот глупая Иди сюда. вот каждый раз Леша говорит, давай купим сачок я бы сейчас стрекозу спасла. Она тут сдохнет у нас за ночь. Здесь пекло будет несусветное. Садись. Садись на лапку. Садись. Кошмар. Как спасти стрекозу бедную? Давай, заползай. Вот не хочет ведь еще. Как так-то? Пойдем. Стрекозу пытаюсь спасти. Оказывается, у нас их было две. Леша одну спас, сейчас поймает вторую, и вторую тоже спасем. Ой, вы, вы красивая, голубенькая. Отправляй ее. А мушек у нас здесь наверху вообще капец. Но они, слава богу, все не кусучие. Ты видел, да? Видел? Вообще пипец. Посмотри, что происходит. Такой аромат. Это просто а Это шедевр. Это шедевр, Максим. Это шедевр. Да, шедевр. Шедевр, да. Ты а, я иду? Любишь, любишь Надо? Да. Пока маринуется мясо. Ты проси меня, а стакан не брать. Я сам пульс, потому что он самый большой. Ми -ми -ми. Ты Ой. видел, ты показывал спину? Нет. Это писус. Это пиписяу. Прикольно? Вообще пипец. Завтра да, в другом купальнике. Вонючка. У нас очень много мошек сегодня, не кусающихся, да. поэтому мы пошли... Они не кусаются, они раздражаются. Не кусают. Сейчас надо разводить костер, надо делать угли. А вот он следственный. Так, сейчас мы сейчас занимаемся. Мясо там маринуется. Что там еще будем? Сосиски? Нет, ничего. Что, просто мясо? На достатке да есть и мясо сегодня пожарить. И да. мультики Пишу мы его. заряжили, заряжили компьютер на 39%. процентов. Да. А, <свят> <тебя. свят> Что-то все плохо. Сашка засыпала углей, Совтор а я, любил. а я сейчас буду. Лицо прям горит. Разводить огонь. Мы так сегодня хорошо помылись. Мне так понравилось. Да. Короче, разводим костер, разводим уголь. Мангал. Вы, Дело. кстати, не прогадали. На неделю с половиной килограмм на один мангал вечером. Вообще, но... Да. Ой, что мне из этого получится сделать, я не знаю. Ну, сейчас попробуем что-нибудь. Мама, как дела? Мама, ты куда там? Решила прогуляться. Эй! А вот э -э -э! Стойте, подождите, не выключай. Не выключаю. Ты что надумал? Полгода Давай Порядок скорее. Ра... татар -та, -та, -та, -та, та Четыре дня есть. Надеюсь тебя слышно. Прям так засуха такая. Прям вообще пипец. Мне кажется, завтра еще меньше воды будет. Эй, привет! На полуострове там стоят такие. Сейчас надеюсь, что мне получится разжечь. тут раздувает кострище. Леша тут делает мангал сейчас будем жарить. Ура! Что? Мы нашли выдру. Или бобра. Или андатру. А не знаю. А -а -а. Леша, ты вставишь видео Пап, очень плохого звонили. качества с телефона? Вставишь да. плохое качество с телефона? Да. Вот это вот. И... Капец. Я сейчас Леша покажу. Маме покажу. Всем покажу. Видишь, плывет. Это выдра. А -а -а. Или андатра. Я не знаю, что это. Обалдеть. Она пушует. Я аж скинула всем. И Дашке на работу. И маме показал, и Даша? Лёшу прибежали И да, и тете Даша рассказали Всем показали Обалдеть! Круто! Живность Вообще здесь дикая и странная а. Смотрите Мы то два костра И один Сжарит титул А второй Просто для красоты От комаров средство. Фумитокс я его назвала Снимай ровно, чтобы видно было а то снимаешь только ножки Мам, скажи что-нибудь на камеру. Сказать что-нибудь? Я Раз тебя снимаю. мясо, интересный мультик и не знаю. И, кстати, я... Камеру, камеру, камеру. я не знаю, что будет, э, какой второй мультик. Наверное, в поисках Немо. Ух, я где-то... Камеру, камеру, камеру, не Я где-то... Я где-то слышал такой мульчик. Вот, будешь сегодня интерес. Вот, давай-ка. Ты блог блогер? Да. Хорошо ручкой работаешь. Можно. Ты посмотри. Помоги. Отходи, пап, отходи, мы хотим показать. Ты махают, потухнет. Да ничего не потухнет. Я Это тоже папа. хочу. Махать? Иди сюда Иди. Иди. А Иди. Иди сюда. А посмотри, что папа здесь. Сейчас из костра. Да, теперь давай покажем, что он как здесь будет раздувать. Смотри, а тут искры просто летят красивые. А давай до нигде тронемся под печень. Они же горячие. Это что? Ты не понимаешь? Такая вот у нас везде красота, теплота, вкуснота. Надо раздувать, а то опять сейчас снова потопнет. Показывай красоту. Какие красные! Ничего себе, ты там жар развел, пап. Ты-то да. Мне кажется, ты переборщил. Ты-то ничего себе. Вот берешь дешевый уголь, а разница я вообще не представляю, какая должна быть Дорогущим углем на 200 рублей дороже, если это, ну, как бы с ним вообще вопросов никаких. Аккуратно сейчас промокнут ноги. О, ни хрена себе. Я и говорю, что-то ты переборщил. О, парадка. Что-то у нас комарики разлетались. Может, сейчас Леша их как-нибудь каким-то образом остужает. И мы начинаем насаживать миску. А тебе через пять минут будет полезен телефончик твой с игрушками. Да? Безумный. Ты к себе палатку в палатку полежать пойдешь? Да, потом. Тогда иди беги сейчас. Я хочу телефон. Иди с телефона в палатку лежать. Ура, телефон! <свистит> <свистит> Давай я тебе фонарик включу. Да, Р... Счастливый-то! Да. Дай запахи, запахи, когда все это стояло. Ой, нихрена прям было очень вкусно. Пахнет очень сильно сухой джик и паприкой, и чесноком папа у меня забрал махалку, я сейчас буду обратно разводить костер. Все потухло. Как там, красоту не видно. Мама звонит, спрашивает такая, блин, вы же там чисто по еде на себя только рассчитывали. То есть, ну, я приеду, как бы четвертый лишний род, нам точно продуктов хватит. Я говорю, ну смотри, ты приедешь в понедельник, нам всем уезжать где-то в четверг, ну, я думаю, в обед, да, где-то? Да? Я говорю, у нас на 4 дня 3 килограмма мяса, 8 или 10 ног куриных, пачка купат, пачка сосисок, полтора килограмма картошки, 3 пакета риса, три пакета гречки. Плюс ты привезешь всякого говна пожевать. Как ты думаешь, сдохнем мы здесь голоду или нет? Говорю, ну да, ну ладно. Ну и вот. Фу, офигеть, как Давай я возьму махалку и буду тебя отгонять. Ой! Я отгоняю тебя и отгоняют тебя и не могу снимать да, одно мне время. Кажется, сейчас улетят уже. Ну да, у них как-то периодами. Блин, не могу снимать, все но снимаю криво, дергано. Так что Леша надо будет ругаться, поэтому не, не, не, не. уберу не <с <с <ссу> камеру. Пока Леша все насаживал, первый уже почти готов. Вот. Пахнет, да. И так что Леша сейчас моет лапки. И я думаю, что минут через пять будем уже первый шампур снимать и как раз садим туда остатки. Лягушки квакают. Не знаю, слышно или нет, но вообще классно. Я сейчас прям помолчу. Надеюсь, будет слышно. Очень круто. Так что все, киса моет лапки. Я пойду проверять компьютер и переставлять на зарядку телефона. Так что покупайте солнечную батарею, очень классная вещь вечно длинные поездки. Ну, либо какой-то там генератор, как многие у кого-то мы видели, холодильник генератора делает. Но это очень некомпактно. А так если рассматривать к покупке солнечной батареи, если брать качественную классную, я думаю, что вообще проблем не будет, и все будут типа рады только покупке. Очень много комаров сдолбался махать. Фу. Беги сюда! Меня зажрали. Что-то очень плохо видно, но, короче, осталось три последних шампурика. У нас один кусок упал в песок, мы его помыли, мы его погрызли. Он такой вкусный, такой обалденный. Так что сейчас быстрее-быстрее все быстрее доделываем и все. Ты... Yeah. Тебя вообще почти не видно. Комары сегодня это что-то с чем-то просто. Апротив. Мы прям вот так вот сидим, а а быстрее-быстрее-быстрее -а, задолбали. Так что быстрее дожариваем и бежим прятаться в палатку. Мясо шикардос, просто. Прятались от этих чертей, которые, блин, вообще сегодня невыносимо как-то. Какая же круто. Я не могу. да? Это Очень... обалденно. Я старался, спасибо большое. Вон нарезала. Да блин, а? так мы Кухня палатка, это самое лучшее, что могли Слаты придумать. Палатки еще побольше бы было, mm, да. было, бы. было Москитная сетка просто решает. Папа заляпал, либо мама заляпала. Там там да. Это сахар. Сейчас папа даст майонез. Майонез где? Держи. Папа, я посмотри, буду. что там? Покажи. Посмотри, я посмотрела. ё -ма -й -ма -й -ма. Сейчас обожранькаемся и смотреть мультики. Да? Да. Ты попробовал уже мясо? Попробуй. Оно очень классное. Да, Без мы... соуса даже прям попробуй. Сейчас, сейчас папа майонез даст еще. Да и не сломаешь ты себе им зубы, не переживай. Вкусно. Правда? Папа, объедаемся. Ты просто гений кулинарного искусства. Спасибо. Все, приятного нам аппетита. В этот раз скажу я. Мы забыли попрощаться. У уже... нас пошел дождь. Мы уже тут смотрим мультики. Второй вот аж. Аж второй. У нас дождь пошел. Да, у нас... Москва... палатку так фигачил, я ж напугалась. И у нас вроде бы солнечная батарея. Ну, ну, ну, позаряжали? Там что-то залежало. Максюха довольный, скачет бешеный тараж. Эй, -э, когда были песни, я вот так... Спасибо. <звы> та -та -та -та -та -та. <звы> Всем спасибо за просмотр. Ставим большие пальцы вверх. Подписываемся Это на наш макро. канал. Пишем свои комментарии. И... Ты давай, донатики. Вот еще что надо? И еще... Смотрим, смотрим наше видео, и подписываемся, и никуда не переключаемся. О, и, и дождь, ничего себе. Причем сегодня так было жарко, и завтра должно быть душно-жарко. Офигеть. А мы палатку оставили там приоткрытую. Ну ладно, нормально. А мы смотрим. Рио. Рио. До завтра! Да завтра, пока. завтра будет пока. еще круче день. Сегодня прикольный день получился. Теплый. Да. Нифига себе, я включил камеру как вовремя. Красиво. А, вот смотри красиво. смотри, красиво. Максим, тебя сядь, моё Я Ниф... боюсь. Нифига себе, Да. Дед сказал, что нашу палатку унесет. Вырвет. Но это дед сказал. Максим спит, время пол-первого. Покажи. Же... Ну, вообще все равно. О, Куль, кулю. Мы пропустили самый эпик, который хотели заснять. Да. Страшно. Единственное, что радуется, у нас не стоит палатка на колышках и все на оттяжках. Да. То есть нам вырывать вообще не... О! Безяло. Контент. Контент. <смех> не, ну палатка хорошая. О! Okay. Все сухо. Я прям ложусь, ну? я прям так темно. Ну. Так страшно. <смех> не, у нас все сухо, все хорошо, все тепло. Причем, если большая но, но громко. Разница. Но прям херачит прям вообще да. очень большая там намного холоднее чем здесь хотя она проветривает комара убышь он, он уже он уже напитый большая разница температур хотя здесь сетка есть, но вот, громко вот, прям вот я то что здесь сетка она не закрывается а температура вообще колоссальная между да, улицей я вот так вот громко Короче, Я боюсь. короче, до завтра все. Я боюсь. Все.